Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя Уэй. В этом уроке мы покажем тему, одно начало, разные продолжения. Это вторая часть, более продвинутая для спортсменов, которые имеют уже хороший опыт соревнований. Итак, первое упражнение – это поиск своих э, заготовок, своих ударов. Начинается обычный бой игра пятнашки, и я смотрю, что у меня легче всего получается. Какие удары проходят. Я их себе запоминаю. И готовлю в заготовке, которую буду дальше прорабатывать. Итак, где-то я должен найти на одну руку, на другую руку что-то, на ногу и на ногу. Хотя бы, чтобы у меня было две заготовочки в этой стоечке и две в этой стоечке. Вот, работаем. Вот, уже попал. Угу. Итак, проработав э, один раунд в поисках своих заготовочек, я нашел левый боковой, левый лукик, правой правый прямой задней ноги и с правой руки тоже круговой удар боковой. Сейчас второе упражнение. Я уже начинаю работать, э, свободно двигаюсь и стараюсь эти удары уже немножечко вложиться. Я буду вкладывать этот удар сильно до тех пор, пока партнер не начнет хорошо защищаться. То есть я, ну, например, если я делаю боковой, у него есть защита. Ага, я не попадаю. Раз попробовал, не попадаю. Он, что называется, подобрал защиту, подобрал ключик против моего удара. Все, это я уже понимаю, что этот уже не будет работать. Я его не пробью. Это мне и тоже нужно. Второе, например, я, ну, бью, но попадаю. Хорошо, я его буду бить, тоже сильно, но аккуратно для себя. И смотреть, как он защищается. Если у него уже защита стала, все. Я этот пока что прекращаю. Дальше там прямой пробил. Снова работаю, работаю снова. Буду пробивать, пока не пробью его до конца. Или же пока он не найдет защиту. Ну и также это. Я работаю свои удары до тех пор, пока он на все начнет нормально защищаться. Это второе упражнение. Уже вкладываемся в свои заготовки. Итак, это упражнение закончилось. Анализируем. С левой руки я оббил, но он хорошо ставил защиту. То есть он не попадал, не проходил. Лукик несколько раз пробивал, хорошо он потом начал защищаться. То есть, когда он подбирает ключик, я пока перестаю делать это. Только Лукик начал защищаться, я уже перестаю тоже пока что его бить. Несколько раз пробил по корпусу. Сейчас увидите, и также один раз хорошо попал с правой руки. Итак, работал, работал, вижу, уже все закрывает все защищает. Потом я следующее упражнение уже это начинаю прикармливать. Я сейчас, пусть он левой боковой защищается, но я играю роль такую, я стараюсь бить сильно вкладывать и немножко даже демонстративно, но аккуратно, чтобы он не опередил меня, не сделал какое-то контрдейство, которое может нанести мне вред. Но я его делаю демонстративно, бью, прикармливаю, кормил и смотрю, очень важно, и смотрю, как он защищается. То есть, в данном случае он высоко поднимает руку. Я это все мотаю себе на уз. Раз, кормлю, здесь прикармливаю, прикармливаю, что-то другое, другое. Прикормил, а потом также луки, Демонстративно делаю замах, но не сильно бью. Ага. Есть защита, смотрю, как он защищается. Вижу. Также отсюда, в прямой. Какая у него защита. Он ставит там, например, так. Или буду смотреть. Бью и смотрю, как защищается. И также правый вопрос. Итак, анализируем сейчас это упражнение. Он, на мой удар левый, закрывает голову, но открывает корпус. Это я видел, то есть дыра снизу, корпус. Рука, правая, похожая ситуация. Если я вот бью прямой, он закрывается, то здесь немножечко будет приоткрыто вот, вот сюда. Если немножко поменять удар, то можно просунуть э, как раз солнечное сплетение или в живот. Это размер и опорная нога тоже уязвима. Также можно попробовать залететь в голову. И третий у нас был укик, когда он стоял, работая по мне. Да. Вот. Он тоже ножку приподнимал. Здесь можно попробовать ударить там также с другой стороны. Вот. Это я как бы для себя заметил. Следующее будет упражнение. Я делаю такой же демонстративный. Удар в голову, начинаю его, как бы заматываю вверх и пробиваю уже по корпусу. Это что касается этой руки. Здесь та же самая ситуация. Что касается корпуса. Я бью корпус и могу ударить голову. Или я бью корпус и ударяю по опорной ноге. Лукик. Да, та же самая ситуация. Например, ну, мне удобнее будет ударить вот так. То есть, и это сейчас я попробую использовать. То есть одинаковое начало, но продолжаю уже в другое, в открытое место. Следующее упражнение я уже пользуюсь двумя этими заготовками. То есть могу или ударить откровенно левой, например, боковой, или же показать и ударить сюда. То есть я пользуюсь только этим этим. Также правой рукой, Также там-там, например, да, или этот, этот, или просто бью. Да? Вот. Уже у меня накладываются два приема, два удара или две заготовочки. Я ими уже пользуюсь, в зависимости от того, как партнер будет закрываться. Ему тоже тяжело, потому что один раз я сразу ударил, один раз я показал, но ударил вниз, и это довольно и сложно. Ему надо будет кардинально что-то менять, не просто защиту там, или дистанцию, или как-то по-другому подбирать ключи. Но пока мои удары будут срабатывать, я и не пользуюсь, но на поражение его. Итак, пользуемся первым и вторым приемом. И вот последний удар, он служит новой ступенькой для заготовки следующего. То есть, этот удар, например, там в корпус, я бью, вижу, что он закрывается. Он уже, уже не поднимает, сильно не опускает, а уже нормально закрывается, да, я вижу. Но зато у него будет открываться больше центр. Я уже могу показать и здесь ударить прямой. Это уже как бы заготовка для следующего удара. И также это начинает пробивать. Он уже здесь закрывается, потом с прямого могут перемедить на какой-то другой удар. И вот такие циклы М -м -м могут накладываться друг на друга, друг на друга, пока вы полностью не разогрете вашего противника. Первая ошибка, когда начинаешь искать свой удар, начинается заруба, и ты потом уже не помнишь, что ты сделал. Важно запомнить, что у вас получается провести, но хотя бы по дистанции и по насягаемости противника. Запомнить. Второй момент. Когда вы уже запомнили, не повторяйте его много раз. То есть один раз попробовал, ага, где-то получилось. Переключил манеру, что-то делаешь другое-другое. И второй раз уже делаешь это же, но уже пробуешь вложиться. Важно. Потом вложиться один раз. Пробил. Отлично. Дальше. Делаешь, делаешь снова. Делаешь этот же удар и снова вкладываешься. Вкладываться до тех пор, пока партнер не начнет нормально защищаться. И как только он начал уже ставить защиту, все, вы это уже прекращаете. А начинаете уже делать это демонстративно. И какая здесь бывает ошибка? Что бьют и вкладывается. Ну вкладываясь, ты можешь нарваться на контрдействие. Надо бить демонстративно, как будто вкладываешься и ожидать контрдействия. То есть, чтобы вас не пробили, чтобы вы не вложились, а вас как-то скраблили. Третья ошибка. Когда ты уже вроде бьешь, Вроде не вкладываешься, но забываешь смотреть открытые места. То есть смотреть на открытое место – это следующий потенциальный шаг, куда надо будет ударить. Итак, двигаемся, бьем демонстративно, по дистанции, по скорости, все нормально. Не вкладываясь и смотрим, куда можно потом отработать. И все. Дальше. Уже попал. И снова попал раз. Попробуешь снова попадать. Пробуйте один или два раза вложиться. Сильно, можно на кого-то Когда он начал защищаться, уже тогда играем. И еще одна ошибка, это э, работает как-то только на одну руку. Пробуйте тоже менять, одновременно там, держать хотя бы там, два удара на эту стойку, там, или на эту руку, или на эту руку. Что-то начинать там, с этой руки, потом где-то вот с этой руки начинать. Чтобы ну, иметь в ходе работы вашей, 2 минимум, а то 3-4 удара, где-то таких заготовочек, чтобы у вас партнер видел, что с этой ноги только это летит, с этой руки только это, с этой только это. И он уже понимал, что прикармливая будет только такая траектория. Следующая очень важная ошибка, это если вы пробуете уже прикармливать этот удар, левый, например, луки, то левой рукой, извините, левой ногой надо делать только левой руки. Раз, раз. Другое ничего пока не делать. Тем более, там что-то вот такого плана. Нет. Только это. Если хотите ударить левой ногой, ну, поменяйте стойку, там, ударьте там с этой стороны. Там, поменяйте стойку как-то там совсем по-другому. Но эту траекторию берегите для того, чтобы вы потом смогли или вверх ударить, или как-то по-другому ударить. Очень важно. Если правая нога у вас как заготовка, то правая уже старайтесь не делать ни это, там, ничего другого, только это, пока не будете потом уже переходить на следующий цикл. Эта техника, она помогает вам очень хорошо видеть бой. Раз, вести бой под вашу дикторку, Два, третье, с помощью там, одного, двух, там, трех связок, в принципе, вы можете закончить бой. Вот. Здесь Такая тактика, она может выставить ваш весь поединок. Запланировал, начал работать, смотришь, применяешь и адаптируешься под э, противника, как он реагирует. Это такая техника, этот принцип для думающих бойцов. Для бойцов, которые э, могут не просто входить в за руку, а потом выходить и ничего не помнить. А как раз для тех, кто может стараться диктовать бой. Вот, да, вот такая Интересная техника, интересный принцип. Поэтому пробуйте, практикуйтесь. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будут замечания, я с удовольствием их прочитаю, отвечу, задумаюсь. Может быть, будут хорошие подсказки. Мы тоже понимаем, что мы не совершенны и есть чему учиться. Если у вас вам видео наше понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.